речь о хрупкие подарки. Как-то в одно селение пришел и остался жить старый мудрец. Он любил детей и проводил с ними много времени. Еще он любил делать им подарки, но дарил только хрупкие вещи. Как ни старались дети быть аккуратными, их новые игрушки часто ломались. Дети, естественно, расстраивались и горько плакали. Проходило какое-то время, мудрец снова дарил им игрушки, но еще более хрупкие. Однажды родители не выдержали и пришли к нему. «Ты мудр и желаешь нашим детям только добра. Но зачем, скажи, пожалуйста, ты делаешь им такие подарки? Они стараются как могут, но игрушки все равно ломаются, а дети плачут». А ведь игрушки так прекрасны, что не играть с ними невозможно. Пройдет совсем немного лет, улыбнулся старец, и кто-то подарит им свое сердце. Может быть, это научит их обращаться с этим бесценным даром хоть немного аккуратнее. Самое хрупкое на свете – это наше сердце и сердце близких людей. Их нужно уметь беречь Вот такая интересная притча Если она вам была полезна Нажимайте на колокольчик Поставьте лайк И подпишитесь на канал